нарастающие где-то серьгины стали болеть колени. То есть вот на последней mm. медитации уже достаточно сильно. Уже перебор, да? Да, то есть mm -hmm. я не знаю, что это... Почему... Это перебор энергии, да. Вот. Mm -hmm. И что с этим делать? Вам по земле надо ходить осторожно-осторожно, аккуратно-аккуратно. И ни в коем случае не заходить в нее глубоко, если без, без, без нужной необходимости, потому что, ну, конфликт будет. То есть вы, воин света, да, с другой планеты сюда пришли, и с этой Землей вы должны взаимодействовать на, кра... на состоянии крайней деликатности. То есть грубо говоря, босыми ногами на землю не вставать, всегда ходить в тапочках. должна быть прослойка между вами и Землей. Ну вот выводы, которые я сделал в процессе по своим чувствам, это ощущение такое, что когда погружаю землю, да, вот именно вот эту вот деликатность, то есть не, не обидеть, значит Ничего интересного я не видел, то есть никаких э, визуализаций, видений, значит, там, то, что вот рассказывают коллеги, угу. вот, ничего подобного, просто вот не обидеть, не тронуть лишний раз, не колохнуть, угу. значит, вот, ощущение именно такое, то есть пускает, да пускает, не факт, э, мне казалось, что я старался вообще там до низу, понимаю, что если так это в метрах по-человечески, Метров шесть-десять максимум. Это не более, не ощущение такое. Вот. Аккуратненько выходил, ничего не видел, меня никто не трогал, не обижал, я никого не обижал. Вот ощущения земли такие. То есть, ну это вот. Это следует запомнить, учитывать, да, потому что с Землей всегда будут хорошие отношения, то есть вот, прежде всего вы в ней живете. Если вы будете вот это правило деликатности соблюдать всегда кому -то надо вгрызаться в нее вплоть, вплоть до основания, а кому-то надо извините и каждой травиночке говорить. Все зависит от уровня прав, да? Зато тот, кто имеет возможность как крот внедряться в землю, да, например, ничего не сможет сделать с огнем или с воздухом. То есть как бы права на каждой стихии у каждого свои. Да? и очень важно узнать, где стихия, Твоя доминантная, где ты имеешь действительно право ее как угодно в узел завязывать, и все, она тебе скажет, сыночек, внучек, ты мой родной. А где всякий раз вытирать ноги и говорить, извините, что зашел. У каждого своя. Запомнили, вот, да. да, Я запомнил. Ты вот Прочувствовал вот это вот. вот. Это хорошо, что прочувствовали. Очень хорошо. Спасибо. Спасибо за внимательно. И я это ложусь... тебе надо учитывать. И сейчас да. тяжело, потому что я ложусь поздно, а встаю, в пять часов, я по-любому Насколько ну, да. а бы я не легла, я опять часов у меня глаза вот такие. Поэтому я сейчас выделяю, тихий, час, все отключают, я говорю, что у меня сломалось там все что угодно, все сломалось. Хорошо, замечательно, ты это запомни. У тебя тоже такой же эффект, тебе нельзя долго сидеть в земле, нельзя ужаться в нее глубоко. То есть единственное время, когда ты можешь контактировать с землей, не без ущерба для себя и для нее, это заря. Утренний заряд. Да. Вот Утренняя заря. Утреннее был... заря. Только и... в это время. Все остальное ты тоже ходишь у резиновых галошек по земле. У меня было такое, знаете, как видение, как я попала в какую-то пещеру, и такие там камни, что ли, какие-то, я говорю, ух ты, как у вас интересно! Ну и все, и вышло. Я из леса вышел и снова зашел. Молодец! Хорошо, запомнила, это индивидуально, да? Мы тоже не родственница Земли, поэтому да, иметь надо в виду, что с не родственниками мы ведем себя крайне аккуратно деликатно. и деликатно. Да. Земля, обиду, у нас очень, земля у нас очень близка, как бы на, на вибрациях Земли строятся все первоосновы, которые имеют отношение к тьме, к злу, к ненависти, то есть это все низкочастотные первоосновы. Да нет, я не об этом. Соответственно, активируются они в темное время суток. Темное время суток самая жизнь, то есть все солы фактически принадлежат первоосновам тьмы и земли. Иметь надо это дело в виду. Ночь это время жизни, день как это быть время сна. При этом а? как быть при этом надо найти себе такую профессию, которая не будет требовать от тебя утренних подъемов. Вот тут пусть ваша фантазия подскажет. Мне показалось, что вот в этом состоянии может, это, конечно, еще и с рунами связано, Но я, наверное, больше привлекательной становлюсь для мужчин. Ой, это обязательно, это земля, да. А. да, да, да. Причем а потом можешь специально поэкспериментировать, понаблюдать, ты становишься привлекательной не для всех мужчин, да. а только для определенной категории. Потому что для мужчин земли ты привлекательны не будешь. Ты будешь привлекать для мужчин, которые как бы антагонисты к земле, потому что напротив пары, пары складываются на противоположность. То есть если, мы, если я выйду из земли, то уже... уже а нет, вот увидишь, да? да? сейчас мы войдем в вагоне, и ты увидишь, как тебя начнут по-иначе воспринимать. То есть ты будешь в большей степени интересна для мужчин другую. Увидишь? Да, мужчины чувствуют интуитивно о том, какая вибрация в женщине преобладает. Земля воспринимается мужчинами как мать, и женщина, которая является носителем земли, будет восприниматься ими чисто на подсознательном уровне, как будущая мать его детей, как, то есть, как женщина, способная к рождению. Поэтому если тебе нужно очаровать мужчину для брака, земля и вода две твои стихии, которые нужно будет включать прежде чем выйти с ним на контакт. У одно, у супруги другое, у нее четко попадает. Да. В моем случае открывается что-то. Да, безусловно. По крайней мере, если вы живете на этой земле, вы живете на ней по договору. Очень важно знать свой собственный договор и ни в коем случае его нарушать. То есть если супруга там, на три километра грызется в землю, ей за это ничего не будет. Но зато, если она попробует взять огня, например, там, или воздуха больше, чем положено, ей за это будет, цена вопроса будет высокая. То для вас наоборот, погружение в землю стоит дороже, чем, например, безлимитное взятие воздуха. То есть у каждого своя цена вопроса, в зависимости от того, на каком уровне вы родились, то есть какая первопричина вас создала, и вот очень хорошо об этом знать.